Mm. <music> Определены финалистки конкурса «Мисс КФУ-2018». 19 февраля в КФУ прошел решающий отборочный этап конкурса, который позволил выявить участие с финала. В этот день 47 прекрасных студенток демонстрировали свои творческие способности. Девочки постарались показать все свои самые сильные стороны в вокале, в танцевальном и оригинальном жанре. Буквально да, вчера у нас состоялся второй тур, очный тур «Мисс КФУ», где из 47 студенток участницы жюри выбрали «Топ-25». МИСКОФУ – это уникальный проект в Казанском федеральном университете для самых талантливых, красивых, стремящихся к самореализации и развитию девушек разного возраста и национальности. Ежегодно данное мероприятие проводится весной. Финал состоится 2 марта. Участник ждет насыщенная программа Уже буквально завтра у нас будут видео и фотосъемки для финала. Они будут представлять свои визитки. Планируем снять юмористический ролик с ними. 2 марта стоится финал мисс КФУ 2018, который пройдет в большом зале концертно-спортивного комплекса КФУ Уникс. Девушки продефилируют в тематических костюмах, покажут видеовизитку, творческие и интеллектуальные номера и финальный выход в платьях. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.